Уважаемые граждане Дирма, уже через несколько минут наступит 2022 год. За этот год мы прошли многое, от грифов до нового сезона. За 2021 год присоединилось около 500 людей. К нашему серверу в 2021 году предстояло множество испытаний. Этот год был трудным для каждого из нас. Было много веселья и победы. В этом году я желаю вам побольше счастья Побольше аров, побольше веселья, огромного количества Шрекса и меньше волнений в этом году. Чтобы все мечты сбывались. С Новым 2022 годом! Дорогие и уважаемые игроки сервера DIRM, а также граждане Демократической Игровой Республики Майнкрафтеров. Я, министр правоохранения DIRM Родион, хочу вас поздравить с Новым Годом. 2021 год был непростым. Он повидал многого, особенно на нашем сервере. Поменялось все. И версия, и карта, и люди. Желаю вам радостного, насыщенного и благополучного Нового года. Также желаю вам успехов в начинаниях, успехов по жизни. С Новым 2022 годом! Дорогие граждане Дирм, этот убывающий год был очень трудным для нас. В этом году мы прожили очень многое. Были так и взлеты, так и падения. Но мы это все пережили. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за то, что выбрали меня на пост. А именно на пост министра Транспорта Энда. И я постараюсь построить его в следующем году. Дорогие друзья. Желаю вам в новом наступившем 2022 году счастья, здоровья, любви. Проще говоря, всего самого наилучшего. С новым 2022 годом! Уважаемые граждане Демократической Игровой Республики Майнкрафтеров! Дорогие друзья! Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник в году. Всего через несколько минут 2021 заканчивается. И время приближает нас к новому, 2022 году. Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику. А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года. Дорогие друзья, у каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счету все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались. В новогоднюю ночь, как и в детстве, мы загадываем желания, Ждем везения и удачи. И пусть они будут. Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для нашей маленькой страны можно лишь собственными усилиями. Общей, слаженной работой. Дорогие друзья, этот год был очень для нас насыщенным. Мы завершили один из самых длинных сезонов сервера Отпраздновали день рождения сервера, начали новый и полный идей четвертый сезон. Очень надеюсь, что всем жителям нашей дружной страны он нравится, и они обязательно останутся с нами и в этом 2022 году. Много чего произошло за этот год. Были и взлеты, и падения. Были и добрые люди, с которыми ты можешь спокойно общаться, а были и те, с кем было просто невозможно. Дорогие друзья! Всего несколько секунд отделяет нас от нового 2022 года. Давайте пожелаем счастья тем, кто рядом. Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова. Поблагодарим родителей. Раскроем свои сердца навстречу друг другу. Искренне желаю вам радости и благополучия. О нашей стране успехов и процветания. Поздравляю вас с праздником. С новым. 2022 годом.